Ребята, одну секунду внимания. Как вы знаете, с 7 по 10 ноября у нас стартует в Москве тренинг-практика. Это уже вот-вот скоро. Лично от меня там есть еще два места. То есть я могу взять еще двух человек. Поэтому именно тебя, тебя, тебя, тебя, тебя, да. Я приглашаю на этот тренинг для того, чтобы ты прокачался и ушел оттуда другим человеком. Напомню, три тренера, команда саппортов и... Твои единомышленники, то есть мы вместе все будем приводить тебя к тому результату с женщинами, и не только с женщинами, еще и по жизни, к которому ты хочешь прийти. Ссылка для записи на этот тренинг под видео. Ребят, в этом году осталось еще два мероприятия. Это, это практика 7 по 10 и новогодняя практика, которая будет стоить дороже, но она будет не совсем обычная. Поэтому, ребята, значит, записываемся, ссылочка под видео, все, я вырубаюсь, просмотр продолжаем. Есть вопросы, ну, ко всем тренерам, ну, такой больше философского характера. Бля, что сегодня а, началось -то? Скажите, пожалуйста, с какими, никто не хочет просто, что ли? Да, с какими иллюзиями в жизни вам пришлось расставаться, да, какие больнее всего? Вы расстались и что после этого произошло? Изменения какие в вашей жизни произошли? Ну я вот уже ну я не могу сейчас сказать конкретно я в общем скажу что как бы я думал что вот ну как бы мне женщина должна вот вот это вот это вот это вот это то есть я сам наделил ее вот этими критериями да которые вот и потом их там сузил блядь, до трех как бы вот основных то есть я с этими иллюзиями, грубо говоря, расстался, блядь, и слава богу, что это случилось в 33 года, блядь. Кто-то у меня есть друг, там такой, короче, ему там под 40 лет уже он такой весь гламурный, все за себя курчит от этого матчу, как бы, но вот, и ждет себе какую-то, хуй знает, невзебенную бабу, которая даже двое такие, блядь, она должна, сука, быть похожа на, на библиотекаршу и при этом танцевать как бы стриптиз. Ну, то есть, вот, ну где там, возможно, такое есть. Ну, как бы. Я не знаю, я таких не видел. Но видел, конечно. Слушай, но ну, про себя я тебе не скажу про какую-то конкретную иллюзию. Я тебе скажу, что у меня их было много. С некоторыми из них я до сих пор расстаюсь, да, то есть, ну, как они, я, ну, мне открылось понимание, что это была иллюзия. Но по привычке, в силу привычки, в силу каких-то там еще нежелания там взрослеть где-то дальше, да, там и так далее при себя, Я прям, ну как сказать. Все понимаю, ну, расстаться не могу с какими-то. Какие-то отпадают резко, какие-то плавно. То есть я про себя могу сказать, что я сейчас в работе над собой в плане расставания с иллюзиями. То есть было очень много и относительно женщин, и относительно жизни. И ну, до последних полтора года у меня вообще в башке очень сильно много чего поменялось. Ну, это такое неприятное, понимаешь, когда ты живешь, да, тебе кажется, что блядь, мир там розовый, потому что. Потому что роза, а потом, ты понимаешь, это были всего лишь очки, да, там, и вот эта вот вещь, она не такая, как ты думал, вот это и вот это. Я почему затрудняюсь точно, тескнули, не говорю, не затрудняюсь, потому что я сейчас хочу перечислять, там, я сейчас, не знаю, что 30 но вспоминаю иллюзии. А у меня наоборот, в отличие от Володи, у меня наоборот было приятно, я понял, что столько, столько говна вот отпало, и жить, на, жить намного проще. Ну это следующий этап после Стало этого стресса осознал, расстается с ней, и он на него в депрессии. Ну, Нет, так, это, это этап, который должен пройти. Это то же самое, что у тебя там, не знаю, там, загнило ненужное, оно там начало как бы гнить, там, не знаю, высыхать. То есть, какая-то этап какой-то боли, потом оно отваливается, и потом уже через вот эту боль ты понимаешь, что, блин, она, оказывается так намного круче. Ну, Как-то так, наверное. Какая-то такая взрослая группа у нас, да? Ну, то есть... Наконец-то пошли нормальные вопросы. С -под конец. У меня было, но ну, если касаемо именно женщина, у меня было такое. Не, не обязательно, как бы и женщина, по не, не, не обязательно женщина говорить. Я, кстати, не думал, что у меня были какие-то иллюзии по поводу других каких-то моментов. Ну, не могу, по крайней мере, вспомнить сейчас. Касаемо женщин, я представлял, какой я, да, и представлял себе женщину идеальную для меня. И я но думал, не что не? я встречу ее вот сам, сам собой. Мне делать для этого ничего и не нужно. Вот мы сейчас встретимся когда-то в какой-то момент, типа, судьба сведет нас, и тогда-то мы и будем счастливы. Вот у меня такая, не знаю, правда, какой именно момент, она сейчас уже точно пропала, для этого нужно работать. И причем, возвращаясь еще к твоему вопросу, Сань, что эти пунктики, твоя идеальная женщины, они должны быть основаны на каких-то реальных событиях. Не просто ты представил, там, блондинка, там, высокая, невысокая, занимается тем-то, тем-то, нет, вот реально с ней пожил, Построил какие-то отношения и на реальных каких-то моментах понимаешь, что будешь, с чем будешь мириться, а с чем не будешь. Вот так вот. вот такая иллюзия у меня была. Ну, я сейчас хочу это, раз уж вы там про женщин, что-то та, не та. То есть, ну, одна из там многих иллюзий, которая у меня была. Я думал, перебирая женщин, что короче, это все не те женщины, и все это не, не те, не те, не те. Дело в них сугубо, потому что я точно понимал, что я ищу ту самую, я знал, что я хочу ту самую. Ну вот не те, не те, не те. И оказалось, что это иллюзия, понимаешь? Оказалось, проблема была не в не, в, не тех женщинах, а во мне, и в том, что у меня были моменты в башке, которые при всем моем желании <coughs> они делали так, что это, ну, то есть они делали поиск той самой невозможной, по, по факту. Как бы я ни изъебывался, и в тот момент, когда я начал это понимать, просто у меня это не было вот так вот, раз и все. То есть это было такое капание. В нескольких разных разных, разных ситуациях все больше и больше приходило осознание, что по ходу в натуре не в телках проблема, а внутри меня проблема. И в этот самый момент, еще плюс-минус ну, в этот самый момент, в моей жизни появилась та самая женщина. то есть Как-то вот совпало, да, то есть. То есть это одновременно у тебя так сказать. Да, ну, да, но это, это не было, было вот так, вчера ее не было, сегодня она появилась. То есть она появилась как бы раньше, просто я в силу еще того, что я ее питал иллюзией, меня несло дальше, как бы, да, то есть даже в своей голове, а потом я просто начал останавливаться, смотреть на нее и все больше понимать, что как бы она там самая охуенная. Слушай, вот у меня есть проблема с излишней вежливостью этим. Иногда проскакивает, типа, можно не останавливаешь, не просто, типа, остановись там за руку или как-то, типа, можно тебе остановить, ну, эти вопросы. Как от этого избавляться, кроме практики? Ты можешь mm -hmm. говорить, можно мне тебя остановить, можешь, пожалуйста, Ты можешь говорить, можно мне тебя остановить? Слушай, позволь, пожалуйста, мне тебя остановить. Mm -hmm. Но при этом ты берешь ее, ну, не вот так, конечно, но ты берешь ее, устанавливаешь. подожди, позволь я это, тебя не отпущу. Чего ты там можешь говорить, там, извините, пожалуйста, ты при этом, короче, телом показываешь, что как бы нет. То есть, проблемы нет, что именно там вежливость какая-то. Ну, можешь быть вежливым, но если ты при этом телом будешь и руками показываешь, что я как бы не стараюсь. Да, главное, что ты делаешь? Да, Можно я тебя сейчас немножечко подвину? Да, но ты при этом берешь и двигаешь, Я тебя не отпущу, это как бы не канает. Все-таки можно? Чего не канает? Да. Давай ты, да. то да, не Смотри. Здесь важно не что ты говоришь, а, а как, как ты себя ведешь при этом. Да. Да. То есть, ну, из какого состояния? То есть, Слабный или из силы? — Вот ну, и в том, то, бы, что я вижу, я в том числе, как прокачать более, больше здесь жесткости такого. Же, знаешь, что толкатная фигня. Да. Ты можешь быть, а он, да, словах, горпаль, 12, там, 4, 4, 6, 5, Так, ну, остановись, 4, а внутри ты себе не разрешаешь. То есть, это проблема mm. многих в самом начале. И, то есть, все их тело показывает, что вот пытаешься остановить, то есть, ты прям не можешь, ну, ну, что-то внутри говорит, нет, блин, что ты имеешь право. А при этом ты говоришь, а ну-ка, стой, подожди, я хочу пообщаться. Понимаешь, лучше уж ты будешь вежливым, но при этом ты будешь, быть так, стоять, чем ты будешь там каким-то жестким типом, но, опять же, перестань относиться к этому как к проблеме. Окей, спасибо. Вот. Ну, мы с тобой, о чем у Петрова говорили, я использовал фразу, что давай я тебя не включу на этот поезд, там увидишь на следующем, ты говоришь, что... Саня мне сказал, что в принципе ну, неправильная формулировка, потому что сфига ли ты кого-то пущу-не пущу, а ты использовал эту что фразу ты сейчас. Через эту фразу пытаешься казаться каким-то матчем. Сделал, Сделал красный, короче. Не, ну мы в начале тренинга говорили, что здесь все тренера, короче, по-большому счету дебилы, сами ничего не умеют. Сейчас задача с вами была красиво, короче, все, отмазаться. Нет, чувак, можно... ну у него так, у нас так, как бы, просто ищи свое, да, ну, например, э -э, говорить, слушай, давай я тебя не, ну, не пущу, можно по-разному. Если это будет просто... говорить вот, на ЛНР, там ДНР, я все путаю, ДНР или да, еще застегнутые свои куртку, серьезно. Я бы наверное, обосрался. Слушай, а... а были еще какие-то ситуации, когда один говорил там ну, вот это, да, вот, второй говорил да. что то херню, не по-другому. Но я понял, ну реально ты разные варианты есть, ты-ты разный, пробуешь, девушки ты разные в принципе будет. да. Главное, чтобы ты внутри себе Четко разрешил, что да, сейчас я хочу ее прям подзадержать, даже может быть за локоток и не пустить. В общем, миллион один вариант начать да, общение. Тут вопрос в том, насколько ты всему это не решаешь. Внешне ты возможно. можешь чего хочешь говорить, насколько это полностью. естественно звучит, понимаешь? Это у тебя звучит неестественно. Но это не значит, что ты не должен так пробовать и когда-то у тебя это неестественное перерастет в естественное. Причем мне тренера говорили, что нужно делать вот так вот, я один хуй вот, ну, а я просто я думаю, я же не совсем бестолковый, я все равно пойду и сделаю по-своему. У меня правда не... Да, у меня там не всегда получалось, но я настолько вот, я все равно хотел попробовать, там что-то шамшурить, надо идти делать вот так вот, ну блядь, нет. И шел и делал, как, короче, как считал нужен. не получалось, а потом уже думаю, ну хуй с ним, попробую раз уж тут заплатил ему денег, попробуй сделать так. И почему-то, ну как бы получалось магически, как, не странно получалось, как да? ни странно получалось, Время да, но суть в том, что ну просто я чуть больше времени тратил, так и успокаивался. Так и успокаивался, по крайней мере, знаю, что я, ну сам попробовал, но не получилось, ну как бы хули делать. Вот, ну, у меня такой вопрос, я заметил, что действительно... — Типа как откаты происходят. — Короче, у нас тут тусовка, это что, где, когда, говорю часть с зрителей, Что типа это? <звы> а, ну, заново появляется, типа, страх, неуверенность какая-то, подхода, да? Через время. То есть, например, я в сентябре пробовал делать привет, вроде раскрепостился, к тренингу у меня опять уже вернулось по опыту, ну, как часто надо практиковать все это. Это у тебя может каждый день возвращаться, ты сейчас каждый день в делать в течение месяца эти вещи, чтобы они стали более-менее привычными. Тут только вопрос дистанции по времени и все. Ну, теория 21 дня, там, все что угодно. То есть, если ты какой-то навык пытаешься новый делать, в длительное время каждый день не пропускает, он постепенно встроится, он перестанет для тебя быть стрессом, ты начнешь его воспринимать какого-то обычная фигня. Ну, я могу сказать, что в течение там вот нескольких лет, пока я подходил, как бы я вообще практически всегда волновался. Ну вот всегда волновался, ничего не мог с собой поделать, и потом я понял, что как бы, ну это нормально. Если ты вообще как ничего не, Как только ты понял, что это нормально, мне кажется, еще сильнее. А, нет, просто если ты как бы видишь красивую женщину, да, как бы и у тебя не вызывает там, ну как бы никакого волнения, Никита там браска. никакого <свят> волнения, никакого там трепета, там, блядь, или о, смотри, как бы, ну когда для тебя, если вот многие там мечтают избавиться полностью от страха. Ну, представляешь, как бы вот ты там смотришь на мужиков, там, блядь, ну что-то все сидят, все, ну, как бы, вот какие-то все одинаковые. Если так же, телки для тебя будут все одинаковыми, так неинтересно будет. Вот, какой-то борьбы не будет. Вот, У ну... должно быть какое-то управляемое волнение, то есть, которое тебя не захлестывает, понимаешь, то есть, как там какая-нибудь Пугачева стопудова, она сейчас, выходя на большие какие-то сцены, все равно испытывает какое-то ну, минимальное волнение. Не, так она так и бывает, говорит, когда... кстати, в интервью но она понимает, что это какая-то физиологическая херня, с которой она уже как бы ничего не сделает, Да. но оно, это волнение, оно ее не сковывает. Здесь будет так же. Мы, Хотя будут и моменты, когда ты вообще не будешь его чувствовать, этого волнение. Мы, мы много говорили mm -hmm. здесь как раз по поводу того, что страх, я говорил, вот Санек говорил, что это, ну как бы это врожденная хрень, нельзя ее там задушить, побороть, победить, с ней нужно как бы договориться просто и взаимодействовать при каком-то там удобном случае. Не надо вот кто там про иллюзии хорошо... Как бы вот это иллюзия, что вы хотите избавиться от страха, вы сюда пришли, чтобы никогда не бояться, да нихуя, бля, все время будете бояться. Пройдет там 5 лет, ну, там просто будете бояться чуть меньше, будете волноваться. Как бы надо просто к этому привыкнуть, принять это как должное и с этим работать. У вас будут навыки, привычки, и ты уже будешь. Я что вот волнение, уровень волнения в самый первый день, в самые первые полчаса, он сильно ниже, чем уровень волнения сегодня. Ну, вот у большинства так, наверное, правильно понимаю? То есть это уже говорит о том, что в принципе регулярно. Почему это и происходит каждый день, не там не раз в неделю и так далее. Регулярно делая эти вещи, это все еще еще еще меньше, оно все равно будет уменьшаться. Ну, то есть лучше Всех там. А как и ты момент. спросил, я а, делал. Да. Сейчас вот у меня волнение, конечно, mm -hmm. если такие перерывы делать у тебя, оно вернется очень. Быстро. В конце сентября или в начале ты делать? В середине сентября ну, где две так. недели прошло, да. По той, то есть если страх, понимаю, две недели, делать, не две недели есть, ты должен понимать, что страх есть у всех. И это ну как бы ты здесь, я думаю, убедился, что люди также встают, там и говорят: "Два мне меня страшно". Вот. И при этом, когда ты все равно, в, скажем, в условиях этого страха подходишь и совершаешь какую-то попытку, еще, и получаешь результат, тебе наоборот станет приятно. Ты будешь знать что а вот эти все короче там, педники, которые стояли смотрели на эту телку не подошли а я подошел. Нет, это классно у меня есть такой чувак Артём Бородач, лучший клиент из индивидуалки, очень такой интересный тип. Он мне прям долгое время звонил, ну удивился радостью, говорит я подхожу в ресторанах, как бы, когда хожу в каких-то дорогих, даже если мне не нравится, не в моем вкусе, но я вижу как какая-то там идет она и на нее весь ресторан пялится, ну там какая-то там она допустим позиционирующий себя там, как-то так. И он говорит, мне вот даже она в не стучалась, говорит, я все равно, говорит, иду специально, хотя я понимаю, что есть риск, что сейчас она меня пошлет, ну и как бы еще и все же увидят, да, но это такая хрень, вот это тоже одна из иллюзий. Когда вы думаете, что все увидят и вас как-то там оценят, им всем похуй на вас, понимаешь, у них свои проблемы, никто вас не будет показывать неделю друзьям, ты смотри, как чувака слили, им насрать, у них своя жизнь, это звездная болезнь называется, Миру на вас наплевать. Вот. И получается, он говорит, я иду с ней, знакомлюсь, и такой, ааа, думаю, бля, и мне говорит, радость и не, только, не столько от этой девки, а от того, что говорит, я этим чувакам носу он, вот так, они, там, да, вы... да, он вот так <свист> себе поднимал какое-то самомнение, что говорит, они сидят смотрят, я пошел и вот, сделал. Это же прикольно. А про волнение, короче, uh -huh. смотрел лекцию одного бизнес-тренера, он выходит к аудитории, говорит, я уже 15 лет читаю лекции, и каждый раз вот, начинаю выступать, я волнуюсь. Я сейчас говорит, немножко поволнуюсь, меня отпустят, и все будет нормально. Я Хорошо, когда приходится сюда первый день тренинга, и я всегда волнуюсь реально. А, мужики, есть, что говорите, у нас у э спортивных профессиональных команд психологии есть. Что перед выходом на старт, не тряс, то же самое. Да, yeah, я да. думаю, Хабиб там, ну, допустим, тот же вот из недавнего, да, когда выходил куда-то, то есть, несмотря на его каменное абсолютно лицо там и так далее, мне кажется, все равно, прикинь, на тебя смотрит там полпланеты, да, там какие-то ставки на тебя люди ожидают, там родители, не знаю, тренер, или там какая-то футбольная команда финал чемпионата мира, это же пиздец. В полимпийцах, которые миллион раз выходили на этот став, уже все знают досконально, все равно. Самое, ну, что, короче, самое да. что интересно, у олимпийцев еще есть тренера. Ну, я к тому, что, блядь, ну, постоянно заниматься с тренером тоже, как, как мне кто-то сказал, что, блядь, вот я там прошел там групповой, блядь, сейчас индивидуал, зачем мне еще тренер, как бы я же сам буду, блядь, набивать себе шишки, ну, как бы я говорю, что вот Криштиану Роналду, там же Месси, блядь, это лучшие футболисты в мире, которые до сих пор занимаются с тренерами ради того, чтобы у них была там обратная связь и какая-то поддержка.